Брусер в поиске пишем Twitch Prime World of Tanks. Заходим на сайт. Вот у нас сайт первый появился. Заходим. Выбираем. Себе Twitch Prime, как какой хотим. Ставим галочку, нажимаем подтвердить. Выбираем способ оплаты. Ниже вписываем. Ниже вписываем свою электронную почту, к которой привязан аккаунт танков. Делаем оплатить. Вводим свою карту, если она у вас нигде не введена. Дальше нажимаем оплатить. Дальше нам приходит код на мобильный банк. Вводим вот этот Данное поле. Все у нас оплата завершена, получается. Нажимаем на данную кнопочку. И у нас здесь есть логин и пароль от электронной почты Mail.ru. Копируем логин. В поиске пишем mail.ru, либо электронная почта. Переходим туда. И заходим в аккаунт mail.ru. Вставляем сюда почту, которую скопировали, переходим обратно на вкладку копируем пароль. Вставляем пароль. Делаем зайти. И оставляем это пока. Переходим в прем магазин. Заходим. Ну, выходим, точнее, из своей учетной записи. Делаем «Войти». И входим через Amazon. Amazon нажимаем. Нас перекидывать на Amazon. Здесь мы вставляем ту же почту, тот же пароль, который нам далее нажимаем войти далее нас перекидывает ну, заходим на почту нажимаем на первое письмо нажимаем на синюю надпись нас перекидывает сюда нажимаем первое значение